Трешка с ремонтом и видом на море. Друзья, всем привет! Сегодняшний обзор без лишних прелюзий Показываю вам трешку с ремонтом, видом на море практически в центре Сочи, а если быть точнее, это за вокзальный район, улица тоннельная. Итак, трешка 82 квадрата. То есть вот я зашел, давайте я вот так покажу. Зашел в квартиру и здесь просторная. Прихожая, где помещается много шкафов туда мы заглядывать не будем разлетайка в разные стороны даже кондиционером не приходится пользоваться паркет прям в таком хорошем состоянии просторный санузел кстати он раздельный с ванной как многие из вас любят это первая спальня в ремонт прям Чистый, аккуратный, хоть он и не новый, но прям заезжай и живи. В каждой комнате кондиционер. С первой спальни вид на жилой комплекс соков, на фонтан, на спортивную площадку. Ну, классный вид. Кондиционером наш продавец не пользуется совсем. Смотрите, там еще антресоль есть. То есть куда складывать свои вещи, вопросов не возникает. То есть кремсионером не пользуется, потому что разлетайка и хорошо продувается. Вот я буду закрывать дверь, чтобы они не хлопали. Вот это вторая спальня. Она уже с видом на море. Сервант, как в старые добрые времена. Я бы себе здесь сделал кабинет с видом на море сейчас снимаю против солнца но море прям очень даже хорошо видно по инфраструктуре рассказывать смысла нет потому что мы находимся практически в самом центре сочи до морпорта 15 там, 17 минут пешком школы сады магазины и так далее и так далее да бессмысленно это все перечислять на самом деле как находишься в центре сочи значит третья спальня тоже есть кондиционер Ну, все четко планировка просто шикарная и вид потрясающий и размер кухни прям впечатляет общая площадь 82 метра это туалетная комната смотрите какая просторная кухня все коммуникации центральные газ имеется. Продавец левит цветы. Дом утопает в зелени. Ну, я сейчас придомовую территорию все покажу. Ниши под баночки, скляночки. На кухне тоже есть телевизор. Давайте вот так еще покажу. И покажу сейчас вид, снятый с мобильного телефона. Честно говоря, iPhone лучше снимает против солнца, но вот Смотрите, какой потрясающий вид. На самом деле, море как на ладони. Прям по курсу улицы Новогинская, наверное, минут 5-7, Домов повторюсь, минут 15, максимум 17. Моречко, Все прямо непосредственно непосредственный близко. Возле дома такая вот уютная детская спортивная площадка, такая зона барбекю, паркуется и с этой стороны дома. Сейчас покажу еще парковку с другой стороны дома. Вот эта лесенка, она срежет путь и приведет вас к магазину «Перекресток». И, собственно, на улицу Горького, Войкова, Новогинская и так далее. Также в доме есть продуктовый магазин. Вот шлагбаум. У вас будет пульт. В общем, кто успел тот припарковался да дом не новый ему 31 год но он кирпичный тут самое главное место расположения и соответственно планировка ну, тут еще достаточно много парковочных мест ну и конечно же вид из окон что-то об этом я совсем забыл сказать да с этой стороны конечно заезд чуть узковатый но тем не менее Паркуются Видите Опасно Но тем не менее Вот мы выехали Повторюсь, это жилой комплекс Сокол Тут вот еще какие-то парковочки есть Что тут еще? Мусорные баки И Недалеко Ну, это если его на машине, вот аптека. А если пешком, то это та лестница, которую я вам показывал. Плотненько все, конечно. Ну, собственно, как и везде. Что здесь вот еще? Магазин пятерочка прямо вот поблизости. Вот я выехал и показываю вам дорогу на улицу Горького. Вот та лестница, которая выводит вас в магазинный перекресток. Ну а если вы пойдете прямо, слева будет Росреестр Центрального района, и вы пойдете на улицу Горького, перейдете ее, окажетесь на улице Новогинская, это самое сочи еще метров 100 и мы оказались на улице горького если мы свернем налево мы приедем к морпорту сворачиваем направо и оказываемся прямо возле жд вокзала средний ценник за вокзальном районе 200 уже почти 250 тысяч за квадратный метр мы продаем 240 82 умножаем на 240 получаем стоимость у меня на сегодня все с вами был дмитрий волков недвижимость сочи до новых видео пока